И снова здравствуйте, друзья, с вами Олег Алав Гудвин. Я вас поздравляю, вы находитесь на вип -дне. Сегодня мы проходим всякие такие частности в мануальной которые редко вообще кто-то использует. Я сколько не смотрел видео, все делают иностранные, американские, европейские, все делают примерно одно и то же, всем одинаковый подход. Вот у нас отличается тренинг тем, что дифференцированный подход к каждому, Клиенту, пациенту, подопечному нашему да? нашему, да, и мы дошли до того, что вот сейчас будем разбирать плоскостопие. Как от него избавиться? Ну вот, особенно женщины этим страдают из-за обуви на высоком каблуке, потому что неправильно сделан подъем. И нога скатывается вперед и упирается в большой палец. Часто вальгус образуется, палец большого. А нужно, чтобы под пяткой был достаточно серьезный такой выступ, чтобы нога наступала вот так вот. У женщин эта проблема даже чаще, чем у мужчин, встречается. Получается, что плоскостопие, вот это продольное плоскостопие, заворачивается плюстные кости внутрь, да? подкручивается, соответственно, берцовая кость, страдает коленка, подкручивается бедерная кость, страдает тазобедренный сустав. Соответственно, чтобы удержать человека в такой позе, у него пояснично подздошные мышцы, они, получаются напряжены. Они сокращены, они его держат. Разворачивается пятка сюда, либо сюда. Но там вообще страшный витунок бывает. Это еще такой... Это еще лайтовый вариант. Вот видите, как пятка развернулась. Дальше. Так. Ну, вот, понятно, да? Вот эти углы там измеряют. Ортопеды. Вот нормальная, здоровая стопа. Она должна... Когда наступаете на песок, там допустим, да, или мокрыми ногами, должен, должен просвет вот такой. Чем просвет меньше, тем, соответственно, плюще нога. Вот как начинается деформация вот это плющевой кости. Отодвигается, ваша палец вовнутрь загибается, и в итоге сустав вылазит сюда. Пока только начальная стадия, это можно исправить. Но если это будет уже костным азольтом вырастает, то, соответственно, это уже только операцией. Нормальная стопа, вот первая степень, видите, более плоская, вторая степень, и третья, даже вот так вот выступает косточка, видите. Ну, третью степень тяжело, конечно, вылечить, но это надо прям планомерно, чтобы человек решил этим заняться, да, и это много-много сеансов. Потом укрепляются мышцы, чтобы держали вот стопы. Это то же самое, да, вот норма, вот плоская стопа. Вот такие шарики достаточно полезные, всякие гимнастические приемчики для восстановления мускулатуры. То же самое, да, вот третья степень, первая, вторая, третья. Вон как выступает кость. Вот такие стельки надо супинатор обязательно заказывать в ортопеда. Очень хорошую обувь, кроссовки надо подбирать. Они дороже, конечно, будут, такая обувь дорогая, но именно она спасает наши ноги. Это же наша вся жизнь, мы на них ходим до самой смерти, поэтому берегите свои ножки, господа. Вот супинаторы показаны. Вот стрелочки, видите, как сползает нога туда, и, соответственно, страдает большой палец. Так, долгое время нельзя на каблуках ходить, целый день, по крайней мере. Обязательно, обязательно, дамы, берите себе смену обувь на работу и мягкие тапочки дома. Видите, коленки как подгибаются, иксом становится. А, ну и мышцы, мышцы, соответственно, кроножные мышцы тоже напряженные. Они же нас должны удержать в вертикальном положении. Вот шишки всякие. Вот нерв страдает тоже из-за этого и крас страдает, перенапряжена всегда. Соответственно, что нам поможет? Э Массажный коврик, вот я вам его продемонстрирую, да. Он э акупунктурный, здесь вот прям написано, какие органы, какие органы воздействуют. Э хотя бы раз в день, это даже здорово людям полезно. Стоять с ножками, постояли немножко и потом прошлись. Если э вообще посеком полезно ходить. По ворсистому ковру, по доскам, по траве, обязательно хотите песком, по песку, пешком по песку. Это вот коврик Ляпко. Тут, если посмотрите поближе, да, видно такие вот иголочки, они разного металла чередуются, светлый, темный, светлый, темный. Между ними еще прикольно то, что когда они входят в кожу, происходит индукция, как у парш-кроводников. То есть такие какие-то микротоки настраиваются. И вообще благотворно влияют на весь организм. В принципе, этот коврик можно использовать для стоп, на нем ходить. Можно простимулировать. Руки здесь уже тоже есть, акупунктурные точки. Акупунктурные точки нас покрывают многократно, везде, по всему телу. Также, если на голове, вот я в голове прижимаю, да, и по ушам. На ушах очень много. но я уже про это рассказывал, если помните. Можно у нас спина заболела, спиной полежать. Ну, вот такие вот наборы этих шариков мячиков я использую для детей в основном да чтобы детки не не орали массируются стопа и вот они достаточно мягкие проминаются да и массируются мышцы икроножные потому что получается я уже говорил для да, мышца у нас антагонисты они с одной стороны сокращаются с другой перерастягивается если стопа развернулась вот так да то есть у нас работают